Тихой ночи. Хап отдела антимиметики – это один из самых популярных сборников текстов по SCP. Его даже в виде отдельной книжки печатают, потому что антимиметику вполне можно воспринимать как настоящее полноценное произведение. Пора бы разобраться, что к чему. Начинается хаб с серии рассказов под названием «Нет никакого отдела антимиметики». Название первого рассказа в нем «Нам нужно обсудить 55-й» стало уже своеобразным мемом. В этом рассказе показана небольшая сцена того, как восьмой советник из Совета О5 вместе со своим помощником Клеем вызывает к себе некую Мэриан Уиллер. Советник не помнит, кто она такая и что делает в фонде SCP, и логично подозревает ее в том, что она шпион. Мэриан сообщает, что она глава отдела антимиметики. Задача которого – хранить объекты, стирающие информацию о себе. Чтобы сохранить память о встрече с такими объектами, нужно принимать особые таблетки у Советник, как оказывается, такие тоже принимал, но по какой-то причине пропустил прием препарата, а потому и забыл о целом отделе, содержащем такие объекты. А еще он забыл о том, что у него никогда не было помощника. И нечто, что представляется помощником Клеем, по всей видимости, и подстроило все так, чтобы советник не принял таблетки вовремя. Мэриан убивает Клея, а затем говорит, что неплохо бы провести вскрытие этого существа, а то уж очень оно похоже на человека. При этом она предполагает, что Клей не имел изначально материальной природы, а был материализовавшимся комплексом идей. Второй рассказ нам показывает нападение антимиметического существа на человека. Призрачный силуэт по имени Алластер Грей преследует ученого SCP Кима, который только недавно попал в фонд. Чем ближе монстр подбирается к человеку, тем больше тот забывает. Более того, забывают и о нем. В какой-то момент окружающие вообще перестали замечать само существование нового сотрудника фонда. Однако Ким находит слабое место существа, а именно то, что его можно бить носителями информации и забивает странную фигурку связкой жестких дисков. После этого подвига Кима берут в отдел антимиметики. Однако в первый же день память возвращается к нему, и он вспоминает, что на самом деле проработал в этом месте уже целый десяток лет. Такая вот атмосфера легкого безумия и тяжелой амнезии царит тут. В третьем рассказе, умирающий от старости основатель отдела антимиметики Марнас, рассказывает, что в SCP отдел появился в 76 году. Но появился он как-то странно. Фонд сразу же приобрел множество антимиметических объектов, и изобрел мнестики, препараты для восстановления искаженной ими памяти. Это кажется Мэриан подозрительным и она накачивает деда теми самыми мнестиками. Отчего он вспоминает, что до фонда SCP существовал еще и другой отдел антимиметики. Создан правительством США. В дофондовские времена они занимались созданием антимиметического оружия, такого, которое не просто может разрушить, например, город, но и стереть о нем всякие воспоминания. По ходу разработки таких технологий создатели оружия внезапно обнаружили, что буквально окружены скрытыми явлениями и существами, которые стирают воспоминания о себе. В SCP таких объектов, кстати, действительно много, более двух сотен. Все вроде бы шло хорошо, скрытый мир понемногу поддавался человеку, но в один прекрасный Красный день Марнес и его люди открыли, что существует антимеметический монстр, который фактически поработил человечество. Видимо, заметив, что его раскрыли, этот монстр расправился с предыдущим отделом антимеметики. Выжить сумели только те, кто каким-то образом смог забыть о его существовании. Когда Марнос все это вспоминает, непонятно откуда появляются лапки, похожие на паучьи, и убивают человека. Перед смертью Марнос упомянул некое устройство, находящееся в 41-й зоне, которое могло бы помочь человечеству победить. Мэрион едет туда со своим помощником Кимом, и там находят большую комнату 10 на 15 метров. Это SCP-3125, и на момент прибытия Мэриан это была камера содержания, построенная непонятно кем и зачем, с одной очень странной особенностью. На выходе из нее память человека стирается таким образом, что зашедший внутрь и вышедший обратно не может запомнить, что видел внутри. Мэриан оставляет Кима стоять снаружи, а сама заходит в камеру. Она видит множество изписанных бумаг, и ноутбуков, записанными на них видео. В одном из этих ноутбуков она находит видео послание от себя самого из прошлого, где она объясняет себе из будущего, что эта комната – это единственное место, куда не дотягивается тот антимиметический монстр, который поглотил все человечество и который является истинным SCP-3125. Только внутри этой комнаты можно размышлять о том, чем на самом деле является монстр, потому что если вынести это знание за пределы комнаты, чудовище моментально настигнет носителя этой информации, и уничтожат. Как убила до этого основателя отдела антимеметики Марноса? Похоже, что в прошлом Мэрион несколько раз придумывала какой-то план борьбы, но каждый раз отступала. Но в этот раз она настроена крайне решительно. Она выходит из камеры, приняв смертельную дозу мнестиков, и таким образом обходит процедуру стирания памяти. Конечно же, сразу поработивший человечеству монстр замечает ее, и на женщину набрасывается резко потерявший разум, и фактически ставший зомби-помощник Ким. Ловкой Мэрион удается убежать от зомбированного, и теперь она несется куда-то вглубь зоны. Спустившись на лифте на самое дно 41-й зоны, она находит целый бункер, находясь внутри которого можно не бояться воздействия scp 3125 От зомбированных он, впрочем, не особенно это помогает. Проходит немного времени и Ким с кучей таких же обезумевших сотрудников базы прорывается внутрь. За это время Мэриан смогла только лишь запустить антимеметическую бомбу, которая стерла зону 41 и весь этот небольшой прорыв SCP-3125 из реальности. Во всяком случае, из этой. Был ли какой-то смысл в этом героическом поступке, не ясно. Первая серия рассказов заканчивается тем, что огромная миметическая сущность, пришедшая из-за границ нашей реальности, полностью захватывает всех людей. А последний, сбежавший порабощения, человек погибает, так ничего особенного и не добившись. Кстати, само это существо, поработившее человечество, это именно та штука, которой поклоняются адепты Пятой Церкви. Она же впервые показана в SCP-1425. Вторая серия рассказов, про антиметику перемещается куда-то в прошлое. Там некий Адам Уиллер увидел странное явление, которое, казалось бы, больше никто не замечал. Монстра, состоящего из оторванных пальцев, обитающего в соседнем от местной больницы здании. Увидев такую хрень, Адам позвонил в полицию, и, конечно же, на место приехал агент фонда SCP, а именно Мэриан, будущая жена Адама. Романтика их продлилась недолго, потому что Мэриан занималась содержанием той сущности по имени Аластер Грей, которая еще питается воспоминаниями и Которая потом забьет жесткими дисками помощник Ким работа с этой штукой не прошла для нее бесследно, И существо в итоге выяло все воспоминания о браке, и Мэриан вообще забыла, что у нее есть муж. А вот Адам ее не забыл и начал следить за Мэриан. И благодаря своему природному таланту противостоять антимиметике и видеть скрытое тоже втянулся в борьбу с поглощающим мир монстром. В какой-то момент он также осознал, что с миром вокруг что-то не то. И после того, как он познал сущность враждебного иномирного разума, его жизнь стала похоже на зомби-апокалипсис. Все люди вокруг него сразу сходят с ума и набрасываются, желая его разорвать. Какое-то время он боролся, прятался в лесах и шел, так сказать, своей дорогой ярости по умирающему миру. Но его разум постепенно затуманивался, и он в итоге потерял связь с реальностью. Его тело присоединилось к толпам зомбированных, но его разум не сдался. У себя в воображении Адам продолжил свои путешествие и как-то раз даже встретился с давно умершей Мэриан, в месте, которое сама Мэриан назвала Адам. Ад этот хоть и был по сути плодом игры воображения Адама, который не желал принимать свою участь в качестве зомбированного, но имел некую связь с внешним миром, а точнее с ноосферой. Внутри своего этого мирка у Адама был телефон и однажды он зазвонил. На другом конце трубки женский голос рассказал, что нужно найти человека по имени Бертоламью Хьюз, того самого, который спроектировал камеру содержания scp 3125 куда не может забраться вездесущий мозгаед. Поэтому телефон с Адамом разговаривали не голоса из его головы, а находящиеся в наосфере сотрудники фонда, те самые, которые описаны в SCP-2111. Да у фонда SCP свои люди есть даже в наосфере. Это Мок Омега-0, про которых тоже есть небольшая серия рассказов. Когда SCP-3125 убил почти всех сотрудников SCP в мире, эти ребята приняли погибших у себя. Но среди поступивших к ним все еще не было того самого знаменитого создателя непроницаемый для монстра камеры содержания из чего в ноосферном SCP решили, что такой человек все еще жив. Этим наосферным агентам SCP удается вернуть Адама в его обычное тело, а также они попутно снабжают его инструкциями о том, как найти выпавшую из реальности 41-ю зону и попасть внутрь. Из мира своего воображения Адам Уиллер возвращается в суровую реальность и идет через опустевший мир, избегая встреч с толпами потерявших человеческий облик зомбированных. Впрочем, они по какой-то причине его и не особенно беспокоят. Они слишком заняты поклонением чему-то, что называлось саркофагами и появилось теперь повсеместно. После нескольких месяцев путешествия Адам достигает 41-й зоны. Учреждение фонда наполовину разрушено и совершенно безлюдно. Адам посещает камеру содержания scp 3125 находит место смерти Мэриан и узнает, что принцесса в другом замке, человек которого он ищет, находится в зоне 167. Еще несколько месяцев путешествий через безумный постапокалипсис и Адам находит огромный комплекс, похожий на нефтеперерабатывающий завод. Это и есть зона 167. В нем он встречает гигантское устройство, внутри которого лежит колоссального размера организм. Оказалось, организм этот это и есть доктор Хьюз. Поначалу он строил какую-то машину против антимимимического монстра, но потом, поняв, что машина бесполезна, решил сам стать такой машиной. При помощи разных аномалий он преобразовал свое тело в огромных размеров мозг с щупальцами, для того, чтобы осознать, чем является SCP-3120. И уничтожить его. Этот монстр схватил своим щупальцем Адама и перенес его разум из его хилого человеческого тела внутрь себя. Там, в образе человека, Хьюз рассказывает Адаму, что за многие месяцы размышлений этот мегамозг придумал только одну идею: что победу может одержать только Мэриан Уиллер. Хьюз использует романтические воспоминания, извлеченные из памяти Адама, чтобы придать сил на асферному следу Мэриан, чего тот превращается в подобие ангела. SCP-3125-то в основном существует в ноосфере, а значит между ним и усиленный Мэрион на стероидах происходит эпическая битва, в результате которой Мэрион конечно же побеждает злодея и изгоняет существо из человеческой реальности. В конце истории чудом переживший все это восьмой советник, тот самый, который был в первом рассказе, размышляет о том, как оно все хорошо сложилось. Очередной мир SCP пережил конец света и теперь восстанавливается из руин. Такова основная история хаба-антимеметики, и, наверное, нельзя сказать, что это все, Ведь на сайте SCP есть действительно огромное количество объектов с антимеметическими свойствами. Даже не знаю, будет ли когда-то о них видео на этом канале. Всем пока!